И сегодня мы проводим эфир не случайно в сегодняшний день сегодня всеми любимая и глубоко уважаемая всемирная организация здравоохранения отмечает по ее распоряжению по ее инициативе отмечает день слепого человека когда мне сказали провести эфир сегодня, тем более у нас есть курс про зрение, честно говоря, я вначале не хотел этого делать. Потому что я считаю, что практически все, что исходит из ВОЗ, из этой организации, оно несет какую-то подоплеку не самую лучшую. Это, например, они объявили День больного человека. Праздник. Представляете, праздник нужно праздновать в этот день именно больным людям. И праздновать, и радоваться, и поздравлять их с тем, что они вот болеют. Я этот праздник никак не признаю больного человека. Но вот по аналогии праздник слепого человека тоже у меня вызывает такую двойственную реакцию. С одной стороны, эти люди, имеющие слабое зрение, их достаточно много, я считаю, проблемы со зрением как минимум 50% населения. Так вот, эти люди тоже должны праздновать, но почему... Они должны праздновать именно таким образом, где утверждается, закрепляется их статус человека под с плохим зрением. Ну и вот, подумав, я принял решение сегодня провести эфир именно с такой, с, таки, с такой мыслью и начать с этого, что я не согласен с этим праздником. И вообще это не праздник. Напоминать человеку, что у него плохое зрение, зачем? Надо напоминать человеку, что у него есть ресурсы для того, чтобы стать здоровым. Это я согласен. Это можно праздновать. И можно праздновать каждое достижение в области здоровья каждого человека. Вот это праздник. А закреплять сознание, что ты слабовидящий или вообще невидящий закреплять и делать из этого праздник, мне кажется, это, ну, я так думаю, это унижение. День инвалида, они зачастую более полноценные люди, чем те, которые имеют э, хорошее здоровье, э, целые руки и ноги. Они более активны, более жизнерадостны, более оптимистичны. Но их вот в этот праздник, значит, инвалидов, им напоминает, что, друзья, нет, вы инвалиды. Поэтому, э, вот опираясь на такое мое мнение, мы сегодня постараемся э, сделать из этого дня какую-то пользу. Потому что ВОЗ явно этим хотел закрепить явно, судя по всем его последующим действиям, начиная с 48 года, с момента сознания, эта организация делает только плохое для человека. Начиная первый их указ о том, чтобы отменить йод в медицине и в изготовлении продуктов, и заменить их хлором, это было, конечно, противочеловеческий такой акт. И пошло дальше и больше. Эта организация специально создана для того, чтобы выполнить вот эту программу «Золотого миллиарда». Уже тогда это все формировалось. ВОЗ финансируется из фонда Рокфеллера и фонда Билла Гейтса. Это уже о многом говорит. Поэтому вот я использую сегодняшний день. Хочу дать вам, друзья, более глубокое понимание того, что в мире происходит что за программы нам навязывают задумайтесь и делайте свои шаги в своем развитии уменьшайте состояние незрелости уменьшайте, уменьшайте состояние нездоровья и тогда будет процесс другой ирина извини за мое такое длинное вступление но я хотел объяснить почему я именно так Ставлю вопрос об этом празднике. Пожалуйста, теперь твое мнение. Можешь занять противоположное мнение. Это твой процесс. И вообще, от тебя я представил уже, поэтому ты, в принципе, можешь особо не представляться, но в процессе общения что-то можешь добавить. Благодарю. Да, благодарю, Антон Александрович. Благодарю за представление и благодарю за такое высокое начало, потому что действительно э, изначально и, и так это преподносится, что создание этого дня, утверждение этого дня слепого человека — это благое намерение, как будто бы. Но с другой стороны, э, лучше бы в этот день говорили о том, что, люди, обратите внимание, вы можете сами творить свое зрение. И это был бы действительно праздник. И очень ценно, что все больше людей задумываются о том, что они действительно могут сами свое зрение творить, невзирая на то, как а, называется этот день, и вспоминают о том, что они сами могут делать а, свое зрение лучше. Вот, собственно, об этом и хотели мы сегодня поговорить с вами. Да, Ирина, я рад, что ты поддержала. Мы не договаривались. Ирина даже не знала, что я именно так буду от относиться к этому празднику. Мы не сговаривались. И э, твое истинное мнение мне тоже важно. Потому что мы с тобой сотрудничаем, мы с тобой ведем курс прозрения, Мы его создали и ведем. И его уже прошло много людей. Есть замечательные результаты. Но что мне особо радует, что каждый последующий курс прозрения он становится еще более эффективнее еще более мощнее то есть мы растем вместе с этим курсом мы вводим новые практики мы видим какие-то новые глубины но это лучше даже ирина может сказать об этом потому что она очень тесно взаимодействует с теми кто идет в этом процессе и может наблюдать и тенденции и результаты. Так что, Ира, пожалуйста, несколько слов вот о том, что мы делаем благодаря этому курсу и чего мы добиваемся. Да, благодарю. А что мы делаем? Во-первых, Каждый человек, придя на курс, он имеет какую-то задачу с зрению. Это могут быть различные офтальмологические диагнозы. И как показал уже второй, вот сейчас заканчивается второй поток этого курса, мы видим, что в любой ситуации возможны изменения. У кого-то они в большую сторону происходят, у кого-то не менее явные. Все зависит от того, насколько человек сам хочет видеть, насколько он задумывается о том, почему с ним это произошло. Вот весь курс он построен как раз-таки таким образом, чтобы понять, увидеть, что проблемы со зрением — это не проблема на самом деле, а задача, задача, которую по силу решить человеку. И решив эту задачу, обратив свое внимание как раз-таки вот в направлении решения этой задачи, Понять, почему так произошло, понять, что повлияло, и выходят люди на, не просто на улучшение зрения, а на другой взгляд на себя, на другое отношение к своему телу, к своей жизни, и меняется вообще в целом взгляд на жизнь. То есть вот наша философия курса, которая идет из мировоззрения Анатолия Александровича, что это влияние мировоззрения на зрение, мы вот э, видим прямую взаимосвязь. Это очень прослеживается. И как только человек делает хотя бы небольшие шаги в изменении своего правозрения, он берет в первую очередь ответственность за свое зрение сам на себя. Он уже не думает о том, что ему нужны вот очки, линзы и все это. Приговор, это истина в последней инстанции, он начинает мыслить по-другому, и у него действительно включаются ресурсы. Ресурсы, которые позволяют улучшить и зрение, и в целом изменить жизнь. И это как раз-таки подтверждает вот уже второй поток участников. Алина, вот ты сказала замечательные слова. Он изменит свои мысли. Вот Это, это главное. Как мы уже убедились, вот в первом курсе, сейчас во втором особенно, потому что еще глубже пошли, как мы убедились, что в первую очередь важно мышление человека. Как он мыслит? Как он мыслит? Какие у него, какое у него мировоззрение? Обратите внимание, мировоззрение – это тоже присутствует слово «зрение». Не случайно. То есть видеть мир правильно – это значит, ты правильно будешь, твои глаза будут тоже видеть все правильно. И это действительно так. Но ну, согласитесь, ну вот даже о вот том, о чем я начал говорить в день этого праздника, что. Ну, представьте, вот мне приходит, допустим, смс -ка, как поздравляют, у меня там на день рождения, на праздники какие-то, приходит. Антони Александрович, дорогой Антон Александрович, мы поздравляем тебя, я, Поздравляю тебя с днем слепых хорошо звучит правда же и <связать> <связать> это, это же понимаете это же создает образ это же создает такое мышление закрепляет не просто закрепляет а давит на человека и вот особенно сейчас когда мы видим какие результаты как люди за довольно короткое время, в общем-то, сумели продвинуться в решении очень непростых вопросов по зрению. Мы видим, что все возможно. Нужно только изменить мышление. Надо по-другому мыслить. И вот наш курс, в отличие от многих других, которые связаны со зрением, он несет как раз в первую очередь мировоззренческую основу. Мировоззренческую основу, которая Закладывает, изначально закладывает классное зрение. И человек должен видеть мир четко, всю его и подноготную, и прочь. Почему я про эту злосчастную ВОЗ начал говорить? Потому что мы и это должны видеть. Наше мировоззрение должно быть четкое понимание, кто за человека, кто против него и что делается в стране и в мире. Мы должны это видеть. Если ты этого не видишь, если ты. Как Страус засунул голову в песок, то естественно, зачем тебе зрение? И у таких людей зрение, действительно, есть причина пропасть зрения. Мы это увидели. Мы это, кстати, нашли этому подтверждение. Также же, Ирина? Да. Да. Еще мне хочется рассказать об одной очень важной вещи, которую мы в процессе курса обнаружили и которая подтверждается. Это то, что обращая внимание на свое зрение и на свои глаза, мы становимся ближе к своей душе. И, и наоборот, обратный процесс. Почему ухудшается зрение? Потому что человек уходит от своего истинного пути. И в процессе курса мы... Получается, что мы, когда мы обращаем внимание на глаза, человек начинает лучше слышать себя, лучше слышать свою душу, и таким образом он выходит вот как раз на новый уровень вообще отношений с самим собой. а Следовательно, и отношения с близкими меняются, меняется общее состояние здоровья. То есть вот... Несмотря на то, что глаза ⁇ это небольшие органы, они тесно связаны со всем организмом. И также, выстраивая через зрение связь с душой, связь с телом, человек получает, и наши участники это подтверждают, как раз такие многосторонние результаты, которые касаются вообще всех сфер жизни. И вот получается, что чем мы больше обращаем внимание на свое зрение, мы вообще улучшаем свою жизнь. Вот я бы так даже сказала. Пусть это может прозвучить громко, но это так и есть. Так и есть. Мы это увидели, потому что у многих в процессе прохождения курса по зрению начали происходить очень глубокие и позитивные процессы в отношениях с близкими, с детьми, с родителями, в делах. То есть это действительно все меняет, потому что человек зрит все глубже, все понимает, все осознает, глубже, естественней. И благодаря этому растет его мудрость. Соответственно, его действия, шаги начинают становиться все более адекватными. Поэтому это действительно так. И здесь, здесь вообще мы с Ириной просто наслаждаемся, когда проводим консультации со студентами этих курсов. Знаете, каждый студент имеет право задавать вопросы, и, и задают такие вопросы, идя через которые мы выходим на новые причины, на новые глубины. То есть у нас идет студент, нам помогает формировать все более качественный курс. Идет такой взаимный процесс развития. Я очень рад, что мы создали этот курс. Рад во всех отношениях. Во первую очередь, что мы людям помогаем реально, очень многие продвинулись и решили вопросы зрения. Во-вторых, мы другим показываем, что это реально и возможно, и что можно пойти таким путем. Ну, пока не хочется кому-то, кого-то лень. Но, это по крайней мере, он знает, что это возможно. Это возможно. Причем вот так вот комплексно где происходят глубочайшие изменения с человеком. Вы знаете, Анатолий Александрович, мне вот такая мысль пришла, что у нас курс получился не просто курсом, а целой системой. И система работает в зависимости от того, с каким запросом пришел человек. То есть если хочет... Участник курса улучшит свое зрение, например, при дальнозоркости он хочет уменьшить очки, и это действительно удается, или при близорукости носит э, линзы постоянно и хочет, чтобы уменьшить свою зависимость от линз или очков, то он получает этот результат. А есть еще примеры, когда участники заходили на курс э, с, э, с тем запросом, чтобы улучшить внутреннее видение для того чтобы открыть свои скрытые ресурсы именно в плане видения более тонких структур энергии, чтобы у них медитации получались более яркие, образные и это тоже удается. То есть получается, что процесс идет с двух сторон: физическое зрение, когда улучшается, открывается более тонкое видение, когда Усиливается более тонкое видение, еще лучше улучшается физическое зрение. И то есть это такое обоюдное, двусторонняя, как взаимо, взаимопомощь этих двух э, видов зрения. И получается, что вот участники, они и такие результаты видят. И это еще э, больше открывает их ресурсы. я... Uh -huh. uh, Uh, даже uh, uh, uh, Вообще-то я не знаю, чтобы кто-то заходил с такой целью uh, uh, улучшить тонкое видение, но то, что это получается и у многих, то есть открываются эти сверхспособности, это да. А что прям есть те, которые заходили с, с такой целью увидеть, улучшить uh, именно uh, тонкое зрение свое. Я да, да? Uh, да, да, да, есть такие участники немного, буквально несколько женщин но цель была именно такая помимо физического зрения улучшить и объемное видение молодцы, молодцы да. что они поставили и так доволен. вопрос меня поразила вот э, на последней консультации э, Татьяна, которая, э, у которой открылось такое такой внутренний ресурс, такая мощь э, в тонких энергиях, что мы все, вот я, насколько у меня, в общем-то, вроде бы я работаю с энергиями, и э, сам много чего умею, но она пронзила своими тонкими энергиями меня. Я, я весь, всю консультацию находился в таком возвышенном энергетическом состоянии, идущем от нее. То есть она всю группу, всех вот кто участвовал в консультации, она всех всем подарила вот это новое энергетическое свое состояние. То есть человек не только приобрел вот более глубокое и объемное звучание тонких энергий, но и он научился делиться. Может быть, не научился, но так получается, что он делится, он несет это мир, преображая мир. Это, конечно, запоминающийся случай. Да, я тоже помню эту консультацию и тоже прочувствовала эффект. Вот, поэтому я думаю, что многие сейчас люди интересуются вот другой стороной зрения, имеется в виду не только физического, но и такого духовного, более тонкого. И как раз-таки курс позволяет человеку заглянуть внутрь себя, Uh, узнать лучше самого себя, познакомиться со своими ресурсами и открывает их. Поэтому, если вдруг uh, кто-то захочет вот, более очень экологично развить и такие свои способности, то наша, наша система, мне хочется так это назвать, uh, будет очень даже в помощь тако, при, при таком запросе. Помимо того, что улучшится и физическое зрение. Мы, идя навстречу вот, желающим включиться в этот процесс, мы сделали курс постоянно действующим. То есть у него можно включиться в любое время. И начать работать по той системе, по той программе, которую мы создали. Мы ее, слово создали, наверное, не подходит, мы ее создаем. Мы постоянно ее создаем. Из, от занятий, от консультации, к консультации. Мы усиливаем, усиливаем. Не говоря уже, новый курс это вообще новая программа получается, новая система. И этот процесс, я думаю, будет продолжаться. Ведь мы изначально, Ирина, если ты помнишь, мы изначально поставили задачу убирать не следствие. Да, у нас есть уже практики, которые классические практики и новые практики, и энергетические, которые устраняют какие-то там проблемы со зрением. Но главная фишка то, что мы выходим на причины. Вот о причинах бы немного, Ирина, расскажи несколько примеров причин, которые мы нашли и через которые мы помогли людям продвинуться или даже полностью решить вопросы своего зрения. Да, Антон Александрович, благодарю, что напомнили. Действительно, уникальность этого курса в том, что мы работаем с глубокими именно причинами, которые индивидуальны для каждого человека. И, например, причины могут быть совершенно разными. Это и взаимоотношения, это и деятельность. Например, есть участницы, у которых один глаз видит лучше, а другой — хуже. И мы обращаем внимание на то, почему так произошло. Причина, может быть, и так было у наших участниц во взаимоотношениях с отцом. То есть она, например, женщина, которая занималась на курсе, она вообще не замечала мужчин, не замечала... Несмотря на то, что очень много они для нее делали, но относилась к ним как вот к, самому, к самому собой разумеющемуся явлению, безо всякой благодарности. И, соответственно, правый глаз своим низким достаточно зрением по сравнению с левым глазом показывал, что... на что обратить внимание, когда мы вышли на эту причину, подсказали женщине, как поработать для того, чтобы улучшить. Зрение у нее зрение, вот как за очень быстрое время, за время курса выровнялось. То есть правый глаз таким образом отреагировал на то, что она обратила внимание на мужчин. То есть, э, вот такие причины очень э, быстро устраняемые, и сразу получается эффект на глазах. Да, много причин э, по роду идущих. И много причин вот, в отношениях, ты правильно, больше всего, наверное, через отношения. Отношения к себе, отношения к близким, отношения к мужчинам, женщинам, к родителям. Это тоже очень интересно. Но здесь надо не просто отношения, нужно находить вот этот четкий адрес и решать задачу, вот как с этой женщиной. И таким образом вот, через этот курс Многие действительно продвинулись очень сильно в решении своего вопроса зрения, потому что попадаем да. точно в цель. Еще хочется рассказать примеры, когда задачи по зрению были у детей, и нам тоже удалось выявить причину. То есть причина в низком зрении у детей, как правило, находится во взаимоотношениях родителей, и... Когда родители включаются в саморазвитие, в данном случае, в прошлом потоке у нас мамы заходили на курс, они работали с собой, менялись их взаимоотношения с супругами, и это отражалось на зрении у детей. То есть зрение детей, оно еще более пластично, еще более податливо к тому, чтобы изменяться и восстанавливаться очень э, достаточно быстро, тогда, когда вот родители включаются именно в изменение своего мировоззрения, потому что детские глаза, они берут на себя вот такую задачу — подсвечивать через свои такие негармоничные состояния на взаимоотношения между родителями, вообще на обстановку в семье и на... Именно на внутреннее состояние. Да, причина бывает просто уникальная. Мы окунулись в пространство. Вот мы поставили задачу найти причины э, с ухудшения зрения. А как я сказал, э, больше половины населения имеют э, зрение не лучшее. В разной степени многие даже не догадываются, что у них уже пошел какой-то процесс, какие-то отклонения. Так вот, и причин, соответственно, много, но они, в общем-то, четко выстраиваются в систему и, зная эту систему, мы, в общем-то, находим решение. В частности, у одной женщины оказалась причина в негативном отношении к тому месту, где она родилась, к тому городу, к, тому, к той территории, где она родилась, она негативно относилась и мы не могли долго с ней решить вопрос, а вот вышли на это и все пошло сразу, сразу пошло улучшение. То есть это, видите, очень интересные бывают причины, поэтому главное убрать причины. Потом уже те техники, те практики, которые мы даем, мы даем, конечно, расширенные диапазоны, много энергетических и все больше и больше их включаем. Вот, это все начинает очень эффективно исправлять зрение Ирина, там может быть есть вопросы, давай на вопрос ответим, мы не будем затягивать эфир, ответим на вопросы и тем более сегодня я, знаете, предлагаю сегодняшний день назвать днем здоровых глаз день здоровых глаз ну так Ладно. вот празднуют так уж по существу они а по указке тех кто пытается человека унизить и превратить в послушного стада итак какие есть вопросы у нас Александр Александрович, у нас есть вопросы которые участники заранее прислали к вам в инстаграм и есть Вопрос, который сейчас написали под эфиром, он касается вакцинации. Спрашивают ваше мнение о вакцинации. Будем на такой вопрос отвечать? Ну, друзья, все очень просто. Все очень просто. Вы видите, что происходит. Хотят всех завести... Это же бизнес. Всех завести в эту систему вакцинации. И вакцинировать как можно чаще даже прозвучало такое в Госдуму, по-моему, введено внесено предложение завести календарь календарь вакцинации, то что как можно чаще люди вакцинировались, то есть одним разом не обойдется, поговаривают уже о нескольких разах и не просто поговаривают, а это рекламируют и всячески продвигают. То есть это бизнес, это большой бизнес. Представляете, всех людей на Земле вакцинируют. Представляете, сколько, какие деньги с воздуха получается зарабатывают формации, зарабатывают эти деньги. Но, но это одна часть. Вторая часть заключается в том, что этот весь процесс использует власть для укрепления своей власти, для создания разных систем управления который позволяет человеком управлять легко и просто. Это вторая задача. То есть вот это все делается. Как на это реагировать? Ну, друзья мои, здесь, конечно, позиция каждого: вакцинироваться не вакцинироваться. Кого-то там кто-то по какому долгу службы по, не может это не пройти эту вакцинацию. Здесь Важно, если ты идешь на этот процесс, будь в хорошем, высоком энергетическом состоянии, занимайся саморазвитием. И все те меры, которые через вакцину пытаются внести в человека все эти какие-то там программы, они не будут действовать. То есть надо находиться в высоком энергетическом состоянии, в высоком состоянии любви, радости и как бы сверху смотреть на это все. Это вот э, так. Ну а по возможности этого не делать. Э, я этого не делаю, но э, есть, вот завтра я еду в Краснодар, потом из Краснодара лечу в Москву, э, потом, э, в общем-то, ну, в общем, я решаю свои задачи. Правда, есть ограничения, которые влияют и на мою деятельность. Вот, в частности, я хотел провести уникальный процесс создали на Рождество. Мы традиционно проводим на Рождество такие мероприятия. Но там, где мы ее запланировали, там губернатор Владимирской области запретил проводить проведение мероприятий без наличия QR-кода. QR И но это, нет, эту, эту проблему мы решили по-другому. Мы проведем этот процесс онлайн. Тем самым еще больше расширим аудиторию, еще больше людей получит этот уникальный процесс. Поэтому мы переходим э, вот в этом вопросе на онлайн. И я сейчас готовлю эту программу, будет очень интересно. Постараемся сделать ее еще более эффективной, чем было бы очная встреча небольшого количества людей а мы э, это прозвучим э, на всю страну и на весь мир потому что у нас участники со всего мира так что э, надо во всем находить э, какие-то наиболее человечные решения э, решения не унижающие твоего достоинства э, и если тебя вынуждают то переходи в качественно другое состояние на будь сверху всего этого и все эта возня, машины тебя касаться не будет. Но вот, вот так. Достаточно, или? Да, благодарю, Антон Александр, <связываю> Пишут благодарности. И тогда перейдем к тем вопросам, которые присылали заранее. Они уже касаются зрения. Первый вопрос, например, почему ухудшается зрение, когда долго находишься в помещении или сидишь в телефоне? И примерно похожий – к вечеру вижу чуть хуже, чем днем. Хочется знать, почему и как это исправить. Ну, а, ответьте же... дальше. Просто... Да, хорошо. Вопрос достаточно простой. Почему после долгого сидения в телефоне или вообще к вечеру ухудшается зрение? Чем мы занимаемся? На курсе одно из наших направлений мы учим грамотному взаимодействию с глазами, уважительному взаимодействию с своим зрением. Если целый день просидеть в помещении, не выходя из телефона, не поднимая глаз, то закономерно, что зрение будет ухудшаться к вечеру, потому что элементарно глаза переутомляются. Для этого есть простые способы это делать перерывы в своей деятельности, подходить к окну, смотреть вдаль для того, чтобы снять это зрительное напряжение. Прогулки и прочее. То есть действительно да. какие-то упражнения поделать, гимнастику, кровообращение усилить в теле и глазах в большой степени. Зрение в большой степени зависит от кровообращения, от его качества. Поэтому элементарные вещи и вопрос, я думаю, всем понятен. Тем не менее, вот мы отвечаем на него, чтобы действительно вы обратили внимание. Потому что у нас первая задача вот на этом курсе – это научить любить, уважать свои глаза, вообще свое зрение и максимально создавать для своих глаз и для зрения в целом, потому что зрение – это целый комплекс, комплексная система, создавать комфортные условия, чтобы оно не страдало, чтобы оно развивалось. Можно же износить организм очень быстро, любыми упражнениями. Переутомление всегда сказывается и на других органах, не только на зрение. А зрение еще более тонкие орган. Поэтому будьте, пожалуйста, уважительны, с любовью относитесь к зрению и помогайте ему, вот, создавайте вокруг него комфортное состояние. Благодарю. Действительно, этому уделяется большое такое значимое внимание. Не относиться к глазам не потребительски, а уважительно. Следующий вопрос: зрение минус 6, очки минус 3. Даже если надену минус 6, не вижу ничего. Ленивый глаз с детства. Это достаточно. Распространенное явление, когда один глаз э, не поддается коррекции, то есть когда не помогают очки, э, это случается тогда, когда еще в детстве было сформировано такое зрение, то есть не, не дали возможности развиться зрению у одного из глаз, поэтому не, не реагируют на очки, линзы и прочие такие инструменты. У нас на курсе были уже такие случаи, когда приходили участник, участники с проблемой именно в одном глазу. Есть результаты, когда начинали все-таки помогать очки и линзы. Понятно, что не будет такого, что через неделю после занятий у вас сразу будет стопроцентное зрение, и сразу очки и линзы вам помогут. Но все-таки есть эффект от того, что... Люди включаются в процесс, занимаются. Самое главное, когда понимают, почему так произошло, то есть нужно будет хорошо поработать над собой, над своим сознанием, не побояться заглянуть именно внутрь себя, чтобы понять, а почему же так произошло, что повлияло на формирование именно такого зрения у одного глаза, и тогда будет уже улучшение. Поэтому и здесь, в такой ситуации... Есть эффективность от за занятий вот на курсе прозрения. Замечательно, да? Все это так. А, ну, есть еще вопросы? Да, еще один вопрос остался. Дети оба э, носят очки, дочери 18 лет, сыну 17. На что обратить внимание? Благодарю. Ну. Кто будет отвечать? Ирина, давай ты сначала ответь, а потом, если я почувствую, okay. что могу тоже что-то добавить. То, что здесь, скорее всего. Mm -hmm. Хорошо. Благодарю. А, ну, хочется начать с того, что дети достаточно взрослые. И если мы говорим о том, что у детей более меньшего возраста задачи по зрению, то это все-таки отношения между родителями, а здесь уже э, люди, люди, дети э, ваши достаточно взрослые до, э, и уже самостоятельные, поэтому, э, наверное, я бы сказала, что обратиться нужно на первых на самих себя, что э, образе жизни вашим и ваших детей повлияло на формирование такого зрения. И а, уже самим вашим детям а, относиться очень внимательно к себе, то есть при, уже прислушиваться к своему организму. То есть учите их а, не только потреблять свое здоровье и свое зрение, но и более уважительному отношению. Я думаю, что вот в этом направлении стоит... Подумать, посмотреть. Да, Ирина, ты права. И права в главном, что действительно ведь что получается? Дети, скорее всего, выросли в не совсем гармоничном мировоззрении родителей. Скорее всего, у родителей с мировоззрением, то есть отношением жизни, к той картине жизни, которая есть скорее всего есть вопросы то есть не все так у них просто и поэтому у детей вот постепенно постепенно сформировалась вот такая ситуация со зрением мировоззрение родителей очень сильно влияет на зрение детей но сейчас уже действительно ты права в том что они взрослые они должны сами уже сформировать уже не оглядываться на родителей а сформировать то мировоззрение, в котором есть здоровье, обязательно, то есть в целом здоровье. Вот Это, кстати, момент, надо отразить, что мы занимаемся также общим здоровьем человека, помогаем общего улучшить здоровье, тогда зрение восстанавливается гораздо быстрее. Так вот, нужно общее здоровье э -э, заниматься, зрением э, тоже заниматься, и причем создавать комфортные условия для него, то, чтобы дети в общем-то, сами взялись тоже за этот процесс и создавали свое уже современное мировоззрение. Мировоззрение, которое отражает сегодняшнюю жизнь. И тогда их зрение будет восстанавливаться. То есть нужно им заниматься этим. И, уважаемые родители, если хотите помочь, то выстраивайте свое современное мировоззрение. Не отставайте от детей. Ну, вот так вот. Да. Благодарю, Антон Александрович. Нас спрашивают, о чем эфир? Хочется сказать, что у нас сегодня эфир, посвященный Дню Здоровых глаз. Да сегодня, да, сегодня праздник, День здоровых глаз. И вот мы решили этот праздник отметить эфиром с Ириной Игнашевой. Это специалист-офтальмолог, который соавтор курса про зрение, ведущая этого курса, замечательная женщина, которая через вот этот курс также раскрыла свое тонкое зрение, и она сейчас очень активно использует это в помощи другим э, студентам. Так что да. благодарю, Ирина, тебя за тот процесс, который мы с тобой ведем, который мы создали, ведем, и желаю дальнейшего развития нашему курсу. А вам, уважаемые друзья, всем желаю здоровых глаз. Благодарю. Анатолий Александрович, у нас э, есть еще один вопрос, он касается, э, как... Спрашивает, как построен курс, теория, практика, вы помогаете сформировать мировоззрение. Сейчас тогда я кратенько расскажу, раз такой вопрос возник. Курс состоит из теории и практики, есть мировоззренческая такая часть, которую представляет Анатолий Александрович, и так курс таким образом построен, что идет и самостоятельная работа ваша самина собой и ä, при помощи кураторов, при помощи проверки ä, ваших ответов обратной связи мы выходим все глубже и глубже на ваше самоощущение, на то, что помогает раскрыть причину, которая привела как раз таки к ухудшению зрения. И это и включает в себя курс и теоретическую часть, и практическую. То есть это и упражнения и для глаз, и для в целом для организма. И э, управление, упражнения и практики, направленные на энергетическое, э, энергетическую помощь и глазам, и организму. Там э, присутствует также много видеороликов, э, видеоформате э, я веду тоже. Э. Некоторые занятия, некоторые Ирина. То есть, это используем все формы донесения информации. И хочется сказать, что курс а, по времени занимает, ну, вот если смотреть а, в течение дня, то, ну, наверное, минут 20-30 выполнение всех упражнений, практик. То есть, достаточно легко в своем объеме найти полчаса для того, чтобы уделить внимание своему зрению. Результаты будут обязательны, гарантируем. Хорошо, друзья, благодарю. Еще раз, Ирина, благодарю. Благодарю вас, друзья, что вы в этот день собрались.